Привет друзья! При выборе вышивальной или швейно-вышивальной машины пользователи интересует максимальное поле вышивки, а также наличие пялец, позволяющих вышивать в этом максимальном поле. И купив оборудование, пользователь успокаивается. А зря! Дело в том, что помимо пялец, идущих в комплекте, производитель выпускает пяльца поменьше и еще меньше, а также совсем маленькие. И эти пяльца тоже важны поскольку, во-первых, они в значительной мере облегчают вышивание на мелких деталях и изделиях, если последние нужно запяливать, а во-вторых, вы экономите стабилизаторы, которые порой вовсе не дешевые. Поэтому откройте инструкцию к вашей вышивальной машине или перейдите на сайт производителя и посмотрите, что предлагает он конкретно к вашей модели. Возможно, вы будете удивлены, Обнаружив среди доступных пялец не только маленькие, но и что-то вроде мега-гега-переставных, которые позволят увеличить максимальное поле вышивания. И, конечно же, за пяльцами можно обращаться в наш интернет-магазин. Всем хорошего дня!